Так, вот О, ребят, всем привет! Меня зовут факс 1 Сегодня я иду на работу. Сейчас я пойду на наработку, бьем мотыгу, ножечка картошечки, еще вот семян и много морков. сейчас я пойду заниматься фермером. Опа, что там житель стоит? Житель, э, привет, а чё ты тут стоишь? О, привет, как раз я тебя ждал, пожалуйста, сегодня не и добери воду из Радика или речки, из чего угодно, только не из колодца, колодец не работает. Да как вы надоели опять, с колодцем что-то не так. То монстры там, да, Монстр? я угадал, или или привидение там, или ракету в этом прячете, каждый раз что-то вы там придумываете. Вы уже надоели, вы это понимаете? Не поверишь, но там завелось какое-то нечто, которое просит всех жителей туда спуститься. На днях там умер один житель, потому что нечто его звало. Поэтому, если нечто тебя будет звать в этот колодец, ни в коем случае не спускайся. Так, ладень. Но я в это реально не верю. Ребята, вот вы верите в это, напишите в комментариях, я вообще Так, давайте-ка, ладно, будем анимацию. тут. Почему нельзя, Скажу. Ладненько, будем э, засаживать картошку. Это странно, э, это они там что-то что э, замышляют. Что-то там, при... что там по-любому. По-любому, ребят, реально. По... Так, собираем. Теперь вот тут вот картошка. Опа, опа, Аккуратненько сажа. Это не все время хочется Колоть. реально ребят зайти а? а потому что реально я хочу зайти мне кажется надо зайти Ладно, сейчас тут займемся огородиком вот так. и пойдем-ка на второй огород два такс. еще мне скоро мэр даст отпуск я люблю свою работу например. По мне на эку. что легко. Как его так будет. Но надо аккуратненько. Надо так, сажать. Так, так, так и. В принципе, я все сделал. Давайте пойдем в этот колодец. До сих пор. Ладно, пойдемте в колоде. Посмотрим. что там э -э, находится. Хотя, ребята, я ж забыл. Уже да, э, где-то месяц не менялось. Надо поменять уже. Да. Так. Надо вот так взять. И вот так вот. Так, так, так. еще у меня там ведро лежало дом. Так. И тут забираем его. Так. И вот он. Так, бей. Че этот житель там, ребят, стоит? Так, если с колодца нельзя, ходится оттуда. Ладно, пойдем, пойдемте ка возьмем. Я тут обычно беру. Не то, что вот там мне. Набираем. Такс, и все. И теперь пойдемте ка зальём-ка. Ну, потому что в колодце нельзя. Не знаю почему. Такс, аккуратненько, аккуратненько. Все. Готово. Давайте-ка сейчас положим-ка все вещи мои в да. Такс, и положим. Такс, и теперь пойдемте ка обратно. Ой. И все, ребят, штука, это же. Ладно, давайте-ка попробуем подойти туда или что. Они даже, ребята, с э -э, колючей проволока. Ребята, не серьезно Они серьезно? Они просто тут сломали его, убрали в воду, вылили куда-то вот туда, Куда-то, короче, вылили и все. Все? Реально, ребята. Они просто взяли и вылили ее куда-то, и колодец там дальше сломали. Серьезно, ребята? Ребята, оп, приколист. Ладно, давайте-ка возьмем книжечку. Я такую книжечку. Так, я же это я ее вот где-то вот тут. Вот, вот такс. Она... А, вот она. Такс. такс Так. И, все. и сейчас я думаю, ее почитали. А, хотя с А где этот житель, который тут должен стоять и должен расписаться? Ну, я должен расписаться, чтобы э, взять эту книжечку. то будет кричать, почему я не взяла, почему я не сказал. Ладно, ребята, давайте-ка попробуем... -ка его найти я не знаю где он может вот там он по-любому там вроде бы или где-то еще может но где что я не такс где он еще может быть может он уже пришел ребята давайте-ка посмотрим такс и это его еще нету ладник пойдем пойдем спустись ко мне. О, это кто сказал? Это ты, это ты там э, существо какое-то? О нет, кажется, Орду проснулась. Нечто в колодце, бежим отсюда. Кого? Какое еще нечто? Вы серьезно? Вы, вы серьезно, жители? Че? Вы серьезно? Не, ну, а, вы серьезно? а? Мне никто не отвечает. Спустись сюда. У меня там совет, ребята, я не понимаю. Э, э, э, ре, та, э, там, там человек, помогите, ребята, ему. Ему там... Ему там плохо, реально, ребят. Ребята, помогайте, жители, сюда, жители! Нет, пожалуйста, не подходи к нему, это нечто. Оно тебя будет звать, ни в коем случае не спускайся к нему. Да какое еще нечто? Там человек упал, вы серьезно? Ему, наверное, пло плохо, реально. Пусти со мной. Чё? Да он... не понял. Ребята, вы это слушали или мне одному это показалось? Реально че да, за приколы реально ребят я не, я не понял там человек Ре ребята там его нету там его нету реально там его нету я сам все видел там его нету ребят реально да идите вы просто я не знаю ладно ребята пойдемте-ка пойдемте-ка просто что ребята я не знаю Реально, там какой то человека плохо или что. И это никто не выдумал, ребята. Даже книгу уже не хочется читать. Она уже скучная. И там неинтересно будет мне. Так, житель, наверное, реально уже спят ли я не знаю. Там житель какой-то, реально. Ему надо помочь, ребята. Ему надо реально помочь. Это может, может сделать ночью? Да, ребята, я сделаю ночью это. Реально, я сделаю это, ночью. Ну, да он уйдет уже когда-то, или он будет бесконечно за мной следить, поглядывать. Как... Он же надела, ребята, реально меня. Ну, ладно, ребята, я попробую сконцентрироваться на книжке. Попробую ее почитать тут. Так, угу. Ладно, ребята, я буду читать ее. Я попробую... Я, я даже попробую это, ну, анализировать как-то, или, может, кто-то приталывается. Я так не знаю. Ладно, ребята, я буду тогда читать книгу. Такс. Я буду ждать ночь. Вс ⁇ ребята, уже наступила ночь. Читать просто невозможно. Мне уже надоело. Значит, мне надоело уже. Ладно, давайте-ка я уже выйду. <гас> тихо, тихо. Да житель до сих пор там стоит? Чего? Реально, ребята, там житель стоит. Чего? Ну, это мне надоело. А почему он там стоит? Он должен уже там быть. Он там до сих пор стоит подглядываться. Он что, бесконечно реально будет подглядывать? О, ребята, может, он хочет подглядывать? Или они хотят найти его или что? Я не знаю, реально. Может, он хочет рассказать мэру, то, что я гуляю там, ну, по улице. Если... Ладно, давайте-ка попробую ка через окно. Сейчас я тут его аккуратно Такс, опа, Так. -а. и теперь надо как-то, ну, пройти, такс, я что-то не влезаю, ребята, ладно, давайте-ка попробуем сейчас разгончика быстро прыгнуть, а, -а, -а. ух, вроде бы, ребят, скажите, вроде бы там, кстати, моего дома, так, ладно, ребята, давайте-ка пойдем да, так, пойдем, Тихо, ребят, мокну, окна. Там окна, там жители. Тихо. Давайте-ка попробуем Аккуратно, чтобы мы тот житель спали. Так. аку, Чего? Да. Там, наверное, там. там. Рядом. Там жители. Там два жителей. Так. А, нет, он. Ладно. Давайте-ка пойдем -ка. Эй, эй, эй, нечто ты тут? Спустился. Со мной. Где я? А, а, а, это, это, это что? Это, это что такое? Где я? Ты спустился за мной. Теперь ты останешься тут со мной умирать навсегда. Если хочешь выжить, то пройди мой адский паркур в Майнкрафте. И тогда ты выйдешь на свободу. Ч? Чего? Какой паркур? Ты из меня там, это, клона не делай. Я не повидусь на твои всякие шуточки. А -а -а Алло? Алло, меня кто-нибудь слышит? Ладно, ребята, вы слышали? Надо пройти паркур. Или когда он меня освободит? Ладно, давайте-ка попробуем-ка. Я же профессионал в паркурах. Так, вот эти лестники я не люблю. Не, ну я не знаю, если он меня не выпустит... Я не знаю, что это будет, реально, ребят. Так, аккуратненько и и куда и сюда. Аккуратно. Так, ребята, тут темно. Не страшно, реально, ребят. Мне очень страшно. Ну и чё, выпускай меня, давай. И и чё, где выход? А. так. Чё, голова болит. Т.П. Я тут был? Ребят, я там был. Я... Или... или мне это показалось? Ребят, напишите в комментариях, или... мне показалось или нет. Ладно, как-то странно. Вроде бы что-то там было. Я не помню, мне голова еще болит. Надо, ребят, лучше полицию вызвать. Э, реально, потом... Ну, потом... Ну, как вы поняли? Я, я тогда пошел... Ай, ч чёрт, ты, чё, ты чё, житель, тут делаешь, а? Эй, ты где был? Ты что, был в колодце? Не поверь, житель, я прошел испытание, и вроде бы меня отпустило это нечто лишь, кто это, я не знаю. Как ты это сделал? Тебе очень повезло, тебе очень сильно помогло. Да, короче, я пойду, к тут всё. Ребята, вы сами все видели, это никакой не прикольчик, я буду вызывать полицию, наверное, на, на завтра. Но сейчас я буду просто спать или тут сидеть, я не знаю. Короче, ребят, всем пока.